Бисмиллах, алхамдулиллахи и салату восьмой урок. восьмой урок. И мы на этом уроке будем проходить с вами интересную тему, которая называется аннат уальманаут аннат мы ее, мы ее уже проходили в разделе Марфуат по книге Аль-Аджрумия. По книге Аль-Аджрумия мы ее уже проходили. Это описание предмета или человека, или еще что-то. Анат у Потом второе. Ал-Лави мы пройдем. Ал-Лави переводится как который. Переводится как который. Что такое анат Это описание. Описание предмета, описание, например, дерева, описание человека, описание земли. Описываем когда что-то. И он будет следовать за своим аль-ман'ут, ятбару аль Он следует за тем, кого он описывает во всем. Фиттадкири. Тадкир – это в мужском роде. Если мужской род, я тоже мужской род. Вот танифи. Если говорит женский род, я тоже буду тогда женский род. Вот тарифи. Если ты будешь на алифлям, я тоже буду алифлям. Если ты будешь без алифляма, я тоже без алифляма. Вот танкири, вот тариф, вот танкир, тариф, это марифа в определенном состоянии или не в определенном? Накира, танкир, в неопределенном состоянии. Я тоже, говорит, неопределенным буду стоять. Валь и валь и во всем, во всем, во всем. я раб какой? Ты на даму заканчиваешься? Я тоже буду на даму. Если ты на фатху заканчиваешься? Я буду на фатху заканчиваться тоже. Если на кясру? Я тоже на кясру. Алиф Фраги. Если ты в единственном числе, я тоже в единственном числе. Если вас двое, я тоже буду двое. Понятно, да? Над? Описание за своей вещью, которую он описывает. Во всем старается следовать за ней. Понятно, да? Манаут это тот, кого мы описываем. Значит, вот так получается у нас. Манаут вещь, которую мы описываем, и над это уже само описание. И над само описание. Смотрим. Гада арджулю аль кариму табибун. Смотрите, гада арджулю этот мужчина аль-кариму кариму щедрый табибун врач. Значит, переводится этот щедрый мужчина, врач, врач будет хабар. Табибун это будет хабар. Гадар Роджулю Аль-Кариму. Смотрите, мы описываем вот этим словом Аль-Кариму, щедрый, мы описываем мужчину. Аль-Карим это нат. Он говорит, если впереди слово будет заканчиваться на даму, я тоже буду на даму. Смотрите, Аль-Кариму. Арроджулю на даму заканчивается. Алькариму, значит, тоже будет на даму заканчиваться. Если Арроджуль с Алифлямом, я тоже буду с Алифлямом. Если Роджуль в единственном числе, я тоже буду в единственном числе. Если он в мужском роде, я тоже в мужском роде. Смотрите, во всем он подражает. Над. Значит, мы переводим. Этот щедрый мужчина, врач, будет правильным перевод вот таким образом идти. Дальше смотрим. Аббасун, имя мальчика. Таджирун, Ганийон. Это уже не то не мальчик, значит это. Таджер, если он бизнесмен, он богатый. Значит, смотрите, Аббасон это мутада. Таджирун будет хабар, а Ганийон будет над описанием хабара. И он говорит, если Таджер Слово таджир в единственном числе, я тоже буду в единственном. Он тоже в единственном числе. Если он заканчивается на танвиндаму, я тоже буду заканчиваться на танвиндаму. Если он будет без алев я тоже буду без алев Если он будет мужского рода, я тоже буду мужского рода. Гайон. Понятно, да? Все. Таджирун ганичун. Все понятно. Теперь, смотрите, женский род зашли. Пример с женским родом. Аля арабийяту. Арабский. Люгатун. Язык – джамилятун. Арабский – язык красивый. Джамилятун. Значит, люгатун – джамилятун. Видите? Тун-тун. Это указание на женский род. Аля яту люгатун без алифляма. Значит, джамилятун тоже без алифляма. Люгатун женского рода, потому что там работа на конце. Джамилятун тоже будет Женского рода с этим, стамарбутой на конце. Если будет в единственном числе Люгатун, Джамилатун в единственном числе. Во всем Наат подражает тому, кого он описывает. Во всем. Альмирвахату – вентилятор. Фильгурфати – Алькабирати. Вентилятор в комнате большой. Смотрите, вентилятор – в комнате большой. Или лучше сказать, в большой комнате. Вот так. Можем сказать. Понятно, да? Гурфати на кяср заканчивается. Аль кабирати тоже будет на кяср. Аль гурфати с алифлямом. Аль кабирати с алифлямом. Аль гурфати с там на конце. Аль кабирати тоже с там на конце. Аль гурфати в единственном числе. Аль кабирати тоже будет в единственном числе. Ну, и еще последний пример. Аль кубу. Аль кубу – стакан. Лильмударриси. Аль-Джадиди. аль, аль Ли, -ли, Ли это принадлежность? То есть стакан принадлежит учителю новому. Стакан принадлежит новому учителю. Теперь неправильные будут примеры. Сейчас неправильные и неправильные будем искать ошибки в них. Гадар Роджулю, Кариму, Табибун. Смотрите, Кариму здесь проблема. Мы же описывать должны. А Роджуля, впереди слово, которое стоит, значит, он должен быть с Алифлямом, так как Алифлям стоит у Роджуля, да? Значит, Аль-Кариму должно быть. Аль-Кариму. Адар Роджулю. Аль-Кариму. Табибун. Вот так должно быть. Алифляма здесь не хватает. Дальше. Аббасун. Таджерун Аль-Ганию. Аббасун. Таджерун Алганию здесь аль, зачем поставили аль, не понимаю. Должно быть Ганиюн и Танвин должен вернуться, понятно, да? Абасун Таджерун Таджерун у нас должен быть в неопределенном состоянии. Значит Алганию тоже неправильно здесь алифлям мы должны убрать, убрать алифлям и вернется Танвин. Значит, правильно будет аббасун, таджирун, ганиюн, юн. Аля яту, люгатун, джамилюн. Вот здесь ошибка в том, что мы же сказали, что это женский род. Люгатун. Значит, джамилюн тоже должно быть на женский заканчиваться. Значит, там арбута должна быть там красивая. Люгатун, джамилятун. Арабский арабский язык красивый язык так ведь люхатун джамиля тун там арбуты здесь не хватает дальше смотрим лиман тилька саяра туль ти. о здесь уже харакет неправильный. неправильный лиман чья тилька та а машина та машина аль -джадида. ту должна быть новая чья-то новая машина Чья же та то, но новая машина? Значит, Асаяра ту, Аль-Дядида ту. Почему Аль-Дядида ти поставили, это уже вот вопрос. Видать, он не проходит уроки с нами. Аль-Мирваха ту, гурфа Кабири. О, Мирваха. Сейчас я переведу вам по-русски. Кто не нашел ошибку, считаю до трех. Ищите нашу ошибку. Раз, два, три. Три. И теперь я вам перевожу на русский язык. Ми, э, вентилятор. альмирвахату Фи. В. Аль-Гурфати. Комнате. Аль-Кабири. Большом. Ну скажет Аммунур. Ну Аммунур. Не русский, что ли, скажет? Как же так? Вентилятор в большом комнате комната же женского рода значит должно быть небольшом а большой большой небольшом а большой значит здесь кабири, здесь не хватает там арбуты почему потому что же женского рода алгурфа ти на там арбуту заканчивается значит ти должно быть alqabirati мирвахату филигорфателька бью дальше смотрим алькугуильмударыельджади ну, дати но здесь вообще ну здесь вообще вообще вообще вообще вообще вообще грубейшая ошибка грубейшая ну как же так учителя учителя мужчину описать женским описанием это вообще это как я бы наверное обиделся бы Иногда бывают такие ошибки, бывают такие ошибки, некоторые пишут, но они не замечают просто. Давайте изучать арабский язык и правильно разговаривать на арабском языке. И исправлять друг друга. Например, вот здесь. Стакан лиль учителя и потом говорит красивый, красивый. Учитель мужского рода мударрис, мужского рода аль-джади дати Почему женский род здесь? Тамарбута зачем на конце? Тамарбута не должна быть здесь. Здесь тамарбута. Здесь должно быть Аль-Джадиди. Вот так. Не надо Тамарбуту добавлять. аль кубу Или уж если хочешь ты Тамарбуту оставить, тогда скажи учительницы. Тогда скажи учительницы. лель аль тогда вот так скажи, стакан новой учительницы. Либо туда-то поставь, добавь, либо вообще убери тогда. Так, дальше, дальше. Мы переходим с вами на аллави, «Ал который переводится, аллави, который. Аллави это который. Вот это значит, определение надо запомнить, заучить. Исмон во-первых, имя Маусуль, он. Маусуль, то есть соединяет он. Маусуль васаляу. таусуль делает она, соединяет. Соединяет Маусуль, значит, он соединяет. Например, предложение: вот смотрите, я вам говорю: книга, которая была у меня на столе. Понятно, да? То есть, которая в этом случае, в этом случае. Она соединяет то, что перед ней стоит, соединяет с тем, что после нее. Она соединительным таким этим стоит. Как вот, знаете, предохранитель такой. Предохранитель такой стоит. Обычно во многих розетках стоит предохранитель. Если он сгорает, розетка не работает. И вот такой предохранитель, он просто соединяет одно с другим. Вот это это好不好. Это Исму Маусулин. -Маусу Соединительное имя. Который или которая. Или которые. Понятно, да? Аль-Лави. Тоже. аль это Исмун Маусулин, значит, для единственного, аль для мужского, ал акли для имеющего разум, Вагайри лакали и не имеющего разум. Аль-Лави, Исмун Маусулин, Лиль-Муфради, Лиль-Мудаккери лакали, это надо запомнить. Эти, вот эти самые-самые-самые сейчас мы с вами заливаем фундаментальные основы. Такие фундаменты арабского языка. Когда вы их будете знать, вы не будете ошибаться. Вы будете правильно переводить. Вы будете правильно разговаривать. Вот этот фундамент нам нужно залить с вами. Тогда будет крепкое здание. Крепкий дом будет. Прочный дом будет. Можно будет на этот фундамент Потом возводить два этажа, три этажа, крепкую крышу, балкон, молкон, все можно там. Хоть десятиэтажный можно дом построить, но нужен фундамент. Вот фундамент мы с вами сейчас как раз таки и заливаем. Алляди, Исман Маусулин для муврэди, аль мудакери, алякель реля Так, алякелу, например, аля а талиб, Аталиб талиб студент. Который, алляди, алляди, хараджа, который вышел, миналхенди. Который вышел, миналхенди из Индии. это будет его хабар. Смотрите. Алляди, хараджа, миналхенди. Студент, который вышел, из Индии он. Он из Индии. А если бы я прочитал, смотрите, Аттолибу Леди Хараджамин аль-Хинди» и <coughs> не, не, ничего дальше не стал говорить, но пауза зависла, и вы ждете. Здесь вы бы спросили, а что дальше-то? Амунур. Студент, который вышел из Индии, то есть он, может быть, пешком вышел из Индии, что дальше-то? Он что, такой вот прям такой старательный, что он из Индии отправился в Саудовскую Аравию пешком? Давай продолжай, тогда это незаконченное предложение было бы. Но здесь у нас законченное предложение, и оно переводится как «Аттолеб студент, который вышел из Индии». Может быть, Минальгинди, может быть, из Бангладеша, может быть, из России, может быть, из Турции, может быть, из Киргизстана, из Бишкека, из Сукулукского района, а может быть, из Алматы. Значит, «Алякелю» понятно. «Гойру Неразумный. Аль-Китабу лавиалал мактаби лель-мудариси. Аль-Китабу лавиалал мактаби. Смотрите, китаб, который, книга, которая на столе принадлежит учителю. Лель-мудариси. Учителя. Понятно, да? Аль-Китабу аль мактаби лель-мудариси. Понятно. Здесь вот аль-Лави – это соединительный. Имя соединяет она. Ал-Китабу ал-Лади ал-Аль-Мактаби лейль Мударриси. Манил Уаладу Сагиру ал Хараджа. Кто этот маленький мальчик, который вышел? Кто этот маленький мальчик, который вышел ал-Лади Хараджа? Манил Уаладу Сагиру ал Хараджа. Манил Это у нас Ман. Мы знаем, что такое Ман. Ман заканчивается на сукун, да? Но мы кясру ставим, потому что у нас два сукуна встречаются здесь. Ман и потом аль-Валяду. Аль-Валяду, видите? Потому что здесь правило, если два сукуна встретились, чтобы сгладить соединение, мы должны на первый сукун как бы читать с кясрой. Маниль. Маниль-Валяду с сагыру аль хараджак. Кто этот мальчик маленький, который вышел? Лиманил каламу ал ави мактаби Лиманил каламу. Чей этот карандаш, который ал-аль-мактаби на столе. Лиманил каляму л-лавиалаль-мактаби. Лиманил каламу ал ави мактаби Или можно сказать, Лиманил каламу л То есть А мы не читаем. Если мы соединяем, то мы можем соединить прям слова Аль-Каламу Вот так читать. То есть можно читать по отдельным словам, например, лиман, аль-халаму, ал лади аля, аль-мактаби. Это я по словам прочитал. Но теперь я хочу их соединить. Соединить и быстро прочитать. Лиманил-халаму, лади, -а мактаби Горный ручей. Лиманил-халаму, лади, -а мактаби Так дальше. Аль-Мударрисул Лави Джаласа курсии Джадидун. Ал-мударрисун, учитель, вот этот учитель, который Аллави Джаляса Аляль который сидит на стуле, Джадидун, новый, Джадидун, новый, он новый здесь. Новичок. Недавно, видать, появился у нас в мадрасе в школе. Аль-Байтуль-Кабиру Лави, Фишарияй, Лиль-Вазири. О! Аль-Байтуль-Кабиру большой дом, который на улице, Фищария. Шария это улица. Лиль-Вазири принадлежит визирю, министру. Министру. Аль-Байтуль Кабирул-Ави, Фишари, Лиль Вазири. Вазир. Или Визир. У нас визир есть слово такое, визир. Это министр. Манил валяду асахиру хараджа. Исмун Маусулин не хватает здесь. Манил валяду асахиру хараджа. Кто мальчик маленький хараджа вышел? Здесь аллави не хватает. Манил валяду сахиру лави хараджа. Аллави должно быть перед глаголом хараджа. Алхитабу Китабу ал мактабил ил-мударриси. Алхитабу ал-ал-мактабил ил-мударриси. Вроде бы все нормально, да? Вроде бы. Но аль все-таки должно быть. Аль-Китабу. Книга. Аль-Лави. Аляль-Мактаби. Которая на столе. Да? Принадлежит учителю. Лиль-Мудариси. Лиманил-Каляму аляль-Мактаби. Лиманил-Каляму аль аля мактаби Здесь чего-то не хватает. Вот аль здесь точно не хватает. Чей карандаш... ناس طالح شيء القرنجж ناس طالح نvoor25 نقص على المكتب، is where is in the الذي على المكتب لمعنى القلم الذي على المكتب المدرس الذي جلس على الكرسي جديد البيت الكبير الذي في الشارع للوزير من الولد الصغير الذي خرج الكتاب الذي على المكتب للمدرسي и Знак вопроса еще здесь должен быть. Так ведь? Последнее предложение знака вопроса еще не хватает, потому что ман это вопросительная частица. Субханак Аллаху, анта и